Рэюшка, вниз, ко мне Ко мне, иди сюда Ко мне Ох ты, а он видишь как Он свет меняет На, Настя Держи Пошел вниз Ко мне Иди сюда, иди сюда быстро Молодец Сидеть, сидеть Гуляй! Барьер! Барьер! Иди вину, Барьер! Давай, Барьер! Умник! Хорошо, хорошо! Лежать! Лежать! На лапу положится, смотри, что-то вредничает. Теперь приближение. Давай,